2 января 2019 года решил я съездить в небольшое путешествие. Буэнос-Айрес, Никачея, Никачея, Буэнос-Айрес. Итого это приблизительно 1000-1100 километров. Ну, нормально для трехсотки. 1 января был жуткий дождь, гроза и на всю неделю тоже в буэнос передавали плохую погоду ну ждать больше не оставалось времени, потому что мне 6 нужно было вернуться в Буэнос-Айрес на работу, поэтому мы решили с Данькой поехать в Никачеве на пару дней, тем более нас пригласили хорошие друзья погостить у них немножко Но мы собрались и в надежде на то, что проскочим дождь благополучно доберемся но конечно вышло все не так как планировали попали и в дождь и в грозу и сильный сильный порывистый ветер который сопровождал нас всю эту дорогу все 510 километров это пяхи местная проплата кстати цена цена летом повысилась Ну, видим впереди что розовые тучи и решили остановиться под мостом чтобы надеть на себя дождевики у меня был полный комплект дождевика а вот данька не захотел ничего брать и и намок. благо мы собрали несколько курточек которые защищают от дождя так он у меня обдулся и Спасался пакетами на ногах. Жарища, вернее, тухота была невыносимая. Парила так, что с тебя просто под градом шел. И очень было сложно дышать, аж задыхаешься. 30 жары Сейчас отделится, а дождя не будет решили, как всегда, поехать по 29-й трассе в надежде на то, что по этой трассе очень мало ходит, очень мало трафика, мало грузовиков, автобусов, машин. Она очень свободная и бесплатная, и дорога, дорога очень хорошая. Стоит народ, что-то случилось. А впереди видим, что полиция перекрыла дорогу. И, скорее всего, это авария. Попробуем? пасар? А, хорошо. О, да, там машина Ну, трупов мы не видели Кто пострадал, мы тоже не знаем Ну, надеемся, что с водителями и пассажирами Все было в порядке И их увезла скорая Нужно быть на такой дороге Очень аккуратным мы осторожничали, потому что это Так сказать, в такую погоду Это мой первый выезд на трассу И я не знал Как будет вести себя мотоцикл Как держит резина На мокрой дороге И мы ехали медленно Очень сильно Аккуратничали Вот несется пожарка Только непонятно Зачем так быстро Там скорее всего Уже всех достали ну, наверное, чтобы помочь убрать машины с трассы и освободить дорогу для других участников движения. Ну, а мы поехали. Впереди дождь. Сильнейший ветер. Капли бьют так больно. делать? Возвращаться домой или ехать дальше? Не? В общем, домой мы не поехали. Гроза прошла через час. И впереди было светло. А сзади, если возвращаться в буэнос как раз туда пошла эта сумасшедшая гроза с диким ветром ну а тут остановились немножко размять ноги да. Ой, хочешь Ой. Oh. Ну это мы подъезжаем к Балькарсе Это 100 километров от э, Дони нам осталось Дождя вроде бы нет Впереди, но справа Справа очень большие грозовые тучи Очень сильно напугали Ну и полиция Хорошо, что была занята эта полиция Потому что Ну, неохота было. Я далеко прибрал документы И мне нужно было там разбирать И, скажем так, залазить в кофры Чтобы их достать заняло бы очень много времени заезжаем на shell заправить до полного бака и это единственная заправка на всей территории Аргентины именно компании shell в которой можно быть уверенным в том что этот бензин не поддерживает. М? Я и забыл, водить, я ее вот тут оставил. Ну ты даешь, мы ж ментов проезжали. А я ее хочу уже делать. Блин, снова дождь намечается. Снова дождь будет. Куда мы едем? Не уверен? На 90%. Когда выезжали из болгарсы, очень много автомобилистов моргали нам фарами, предупреждая о том, что впереди опасность. И буквально отъехав недалеко по трассе, начался такой порывистый ветер и ливень. Града не было, но было очень жутко ехать и опасно. Просто страстность с насилом мотала из одной стороны в другую. Я не стал это записывать на камеру, потому что боялся отпустить руль. Что? Что? Что? Что? Это болело. Ты же тысячу хотел. Да. Едешь, музыку поешь. Да. Ну а что, мне скучно. Давай, тут 20 километров осталось. Поехали. что это сворачиваю? Не знаю Оденешь? Нет. А? Нет. Что нет? Не хочу одевать одевай сверху. Давай. Давай сверху одевай. Давай. Мы уже подъезжаем к мосту Мост через реку Кикен И, скажем так, он для нас значимый мост Этот мост отчета Когда мы возвращаемся в Никачею Всегда считаем от 10 Особенно малыши Когда мы с ними ездили, они всегда считали это, собственно, уже не Качее. Курортный город на побережье Атлантического океана. Пляжи огромные. Простираются на очень большое, на очень много километров. И они в основном пустые. Хотя, говорят, в этом году был большой наплыв туристов гостиницу или дом снять очень сложно, но возможно, но и дорого. Ну и сейчас мы дадим круг почета, проехав мимо очень для нас значимого места. Азна.